Доброе утро, вечер, день, ночь. Не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего расклада это планы и действия в ближайшее время на вас. Первое, второе, третье, четвертое. Выбирайте любое времечко в описании под видео. И оно будет делиться на мужчину и женщину. Поэтому давайте потихонечку, полигонечку ставьте нас стоп на паузу. Загадывайте только четырех человек. Ну можно, конечно же... 3 женщины 4 4 тогда 7 получается нет 8 8 то что то что то что считать не умеешь 8 человек да но если они соответственно 4 мужчин 4 женщины, попробуйте а вдруг а вдруг так все и все сойдется поэтому вот если у вас 5 мужчин вот не для вас тогда расклад ну 5 потом загадайте в другой недель а пока вот только на 4 вот, если насчет любовный и Нелюбовный контекст, если Там будет присутствовать Какое-то понятие, что Деньга весть, еще что-то Какие-то вещи сделает, но именно Такого, не особо любовного Характера, я это буду говорить Если это будет видно В любом, конечно, контексте я больше Конечно, буду основываться на любовную сферу Но если что-то будет сверх Любовной сферы, это видно Это чувствуется, это понятно Я буду это тогда просто говорить и афишировать если что вот здесь вот, а вот здесь человек может тебе пол получку дать, беги, спеши, руку разевай и рот открывай, вот, <смех> дальше, погнали, <смех> если вы очень сильно пошлые люди, то, то вот, Ладно, я просто сейчас подумала, что я сказала. Ладно, давайте вот так вот. Здравствуйте, голубые люди. Кто загадал голубого мужчину? Планы и действия в ближайшее время на вас от этого молодого человека. Планы и действия на вас. Король мечей. Давайте планы действия как в одну такую не как разносторонние два вопроса, а как в одну. Я бы хотела немножко вот так сегодня. Ну, обычно я раскладываю план, а потом действия, А здесь вот планы и действия вместе. человек вам у вас даст какие-то вещи Дорогие мои. Если вот здесь работа касаемо, если какие-то вещи, которые вы от этого человека хотите, вот человек будет основываться на тех результатах, которые вы будете демонстрировать, на тех моментах, которые вы вообще тянете не тянете, человек больше будет смотреть на вас и потом только как бы заслуженно вас чем-то хвалить или либо чем-то награждать. Но это такое, я бы сказала. Как бы такая премудрость, если у кого так, в принципе... Да, да. Но будет награждать тем, чем только может, дорогие мои. Чем, тем, чем только может. Просто некоторых дам это может как-то смутить, либо как-то расстроить. Чем, чем человек тут оградит так вот, ладненько. Если касаемо так, если касаемо это вот люб, не любовная сфера, а вот э, людей, которые на работе, которые какими-то каким пишем вместе занимаются, либо еще что-то, либо как-то контактирует человек будет основываться на каких-то результатах, соответственно, сам будет это все решать. Тут у нас мужчина решун, мужчина с пониманием, возможно, сам критичен, либо сам себе иногда противоречит, ну ладно но ну, будет решать именно и смотреть на то как вы на все реагируете какие вы заслуги делаете какие вы не делаете и только потом вознаграждать если того вы заслуживаете по его интересному мнению какой-то прям решен реальный так давайте дальше да решимость здесь в людях и с другой с и в плане Решимость тут есть. Насчет действий, насчет действий. Действовать человек будет. Но дело в том, что здесь. Mm. Дайте-ка подумать, карты очень много, надо еще все связать. В любом случае, так, и так. Человек будет действовать в любом случае, но человек будет действовать в... если нехотя, если вы что-то заставляете, либо как-то делаете, давайте так, нехотя как-то может не то, чтобы пододку плясать, а какие-то вещи для вас сделать, но нехотя. Если здесь заставлять. Дорогие мои девчонки, я не знаю, что у кого вы там загадали, нехотя будет действовать, но нехотя. Не особо. Сквозь пень-колоду здесь видно. вот. Возможно, какие-то встречи, свидания, переписки. Да, здесь очень сильно это вероятно. Возможно, одаривание каких-то вещей. Но ну, если, соответственно, вы такой в члене его круга, ну, грубо говоря, грубо говоря рядом с этим человеком, то тогда человек вас чем-то одарит. Но, возможно, огорожит некой информацией. Здесь в любом, в любом случае человек и в, и в такой степени, и в здесь будет действовать, будет либо наведается, либо приедет, либо даст о себе знать. Здесь вот как бы как ни крути. Так что вы можете особо здесь даже не переживать, потому что я могу предположить, здесь очень сильно девушки могут быть каких-то переживательных, ну, они очень сильно либо принимают близко к сердцу, либо очень сильно переживают. Я не думаю, что это скрывается, но достаточно так. Короче, да. Кстати, дорогие девчонки, э -э -э, деву мои, э -э, здесь мужчина может критиковать за работу какую-то. Это раз. Не напомню, ну, серьезно крити крити крити критически относиться к вашей либо работе, либо как рассказывать о том, как к нему критически относиться, если как к ныть... Ну, здесь нытью не особо пахнет, но вот какая-то критика здесь может просто присутствовать. Она вас есть, но свойственна только вашему отношению. Какие, смотря в зависимости от того, какие у вас отношения и взаимоотношения в данный момент времени. Здесь как-то не то, что на будущее. Здесь, здесь правда у человека есть план, и человек будет действовать но в соответствии и согласии с теми отношениями, какие между вами все таки присутствуют. Если, ваш, если между вами здесь любовная сфера или какая-то любовники, то будет действовать согласно каким-то своим нормативам и понятиям в отношениях с вами. То есть, да, здесь в любом случае как-то либо дознать, либо весточку напишет, либо приедет у кого-то. То есть здесь везде есть движение, здесь есть две, везде движуха, но я вижу просто везде из какого-то края, со всех практически краев, некие расстройства, которые не совсем удовлетворяют людей. То есть, возможно, такого плана, что человек приедет, что человек напишет, но будет ныть. Возможно, такого плана, что человек приедет кому-то и будет ныть его в подушку, да, в коленку. Тоже такого, да. Либо что вы будете ныть ему, либо как-то... Здесь есть вот примесь какого-то разочарования. Возможно, человек сделает какие-то шаги, но они вас не удовлетворят, либо вас ожидали совсем иного. Просто здесь как со привкусом какого-то непри, неприятия. Просто здесь присутствует. Если вы заставляете для, для себя что-либо сделать, человек будет нехотя это делать, но сделает. То есть здесь вот без без, без сделает. Человек продуманный человек, я думаю, более здесь дружелюбный более-менее <свят> вот либо, либо путешествует либо везде катается либо мотается но не, здесь не ведет какую-то одиночную сферу деятельности одиночную изоляционную жизнь нет здесь не об этих мужчин здесь о мужчинах которые имеют какие-то связи имеют какую-то власть даже все-таки либо они заинтересованы в этом либо они имеют людей каких-то рядом властных рядом с собой. То есть, ну, здесь такое, как категория человек, но здесь какие-то расстройства. Постоянно либо критика, либо нытьё, либо что-то даст, но вас это не удовлетворит. Вот здесь вот какая-то вот именно препятствие везде. Давайте совет. Не знаю. Кому совет, не знаю. Давайте. Мужчин, который на себя смотрит. Ладно, совет женщинам. Для них же смотрим. Да, не предвзято, относитесь ко всему. Здесь похоже, как на дурачка. Девушка, ребенок, лума. Ну, типа, как смысл дурака? Да, и у нас опять ребенок, и опять лисичка. Да, не относитесь ко всему, слишком предвзято. Здесь более как. Да, здесь более легче ко всем вашим сейчас к его каким-то действиям, к своим каким-то ощущениям. Здесь относитесь ко всему просто легче. Не надо никуда углубляться, не надо ничего строить, не надо каких-то хри э, прихвостней, либо а он вот такой вот такой вот, а он вот действует вот так вот. Здесь вот какая-то накрутка не очень сильно вам будет в кайф, не очень сильно крутая, возможно какое-то заблуждение, давайте так, здесь относитесь ко всему легче, просто относитесь ко всему легче, все-таки с оптимизмом и с какими-то приятными моментами, возможно, для некоторых женщин здесь, а посмотрите, а что где выгодно. Но здесь есть такой момент, дорогие, ну вот да, ну давайте я ищу, ну вот да, возможно, кому-то надо подлизаться здесь быть кошечками, подлисками и тому подобное. Но здесь легче относитесь ко всему. Да, здесь и здесь, вот, а по-другому никак. То есть здесь и принимать вот какое-то прям все, вот он меня не любит, все это. Как-то здесь просто это не вариант отсекать не вариант здесь вот как-то вот быть хитрее быть мудрее и вот больше с большей легкостью принимать какие-то ближайшие события ближайшее поведение этого человека в свою сторону легче легче будьте легки. это интересно а, нет, это чисто для мужчин сейчас будет потом этот вариант. Я же сказала, слушаем, пожалуйста, и для мужчин, и для женщин по два варианта. Вот, Но здесь действия и какие-то решения будут. Кто-то нехотя будет действовать, кто-то одарит, но кому-то не особо понравится. Возможно, просто как если вы что-то ему предложите, допустим... Ага. Не могу сказать. <смех> а если что-то предложите, я не могу сказать. Там будет по, -по... Там будет по справедливости решено. Если вы заслуживаете, то да. То есть опять вот какой-то момент заслужения. Я не говорю, что надо служить, но ну, это просто такая моя чисто аббревиатура. По-другому я просто сказать, как-то мне тяжко. Да и не вижу как-то иных слов сочетаний чтобы передать какой-то контекст из этого расклада. Хотя очень много карт вышло. Можете посмотреть там рыцарь Пажики. Но там есть все равно там восьмерка, чаш с королем Пентаклей, там с серофантом, с магом. То есть здесь замечания вы можете получить от этого человека, если это ваш там, начальник, либо подчиненный там. А, это как это? А этот как это? Служебный роман. Вы холодная, да? Мокрая. Все дела сухая. Поэтому здесь тоже может такой момент контекста произойти, в принципе, у людей. Давайте дальше. Здравствуйте, кто... Да, в стиле Кэтспи. Прикольно. Здравствуйте, кто загадал на женщину. Планы действия к вам в ближайшее время. Планы действия в ближайшее время на вас. Ну, здесь будет коротко. И ясно. Ну, соответственно, логично почему? А, не, не особо логично. Вообще непонятно. Ну, ладно. Ага, это так, значит. У -у -у. Ну, А здесь им голубые все по заслугам смотрят. По поступкам, по заслугам. А девчонки тут тоже будут смотреть. Вот как ты сегодня плохо вел, значит, ни хрена не получишь. Поэтому, дорогие мои, вот здесь женщина, планы и действия. А здесь, кстати, есть уже план. Причем, я думаю, сформированы либо какое-то уже развитие событий в голове. Но здесь женщина будет, ну и не выжидать, а скорее больше оценивать и больше как-то абстрагироваться от всего, дабы как-то, возможно, оценить обстановку с вами. Возможно, как бы, чтобы вы сами себя проявили, здесь также может играться, играться с этим. То есть женщина здесь немножечко будет мудрее хитрее, как леса. Ее просто так здесь не, пронять, не промять и не просмотреть, и не прощупать. Так что женщина, возможно, правда, как-то затихнет как-то будет наблюдать, возможно, какую-то выжидательную позицию, возможно, за вами наблюдать, за вашими телодвижениями, что вы делаете, а что вы не делаете. Здесь пилить никто не будет, сразу говорю. Пилить! Пипца давать мужчинам здесь никто даже не собирается. Здесь вот как-то вот, как вот... Это то же самое, вот когда вот так вот села и вот так вот и смотрит на себя. И вот здесь это то же самое как-то... вот. То есть, оплата а в голове есть. План есть. План есть, реализация уже знает. Уже знает, уже магиет уже. Но будет смотреть: а как что? А как что будет, а как что произойдет? А как что он решит? То есть сразу здесь лезть, никто не собирается. И я надеюсь, вы какие-то. Если вы подчиненных, да, там, то подчиненных либо начальниц то же самое. То есть здесь, я бы сказала, то есть здесь, правда, здесь может отыгрываться все, что угодно, и любовное, и нелюбовное. Здесь человечек, женщина, она будет смотреть, но планы здесь есть. Причем их реализация. Возможно, уже все и продумала, кстати. Не удивлюсь. Но здесь, понимаете, повешенный верховная жрица и умеренность есть шестерочка мечей. Я бы сказала, ну давайте я немножечко уточню вот эти карты. Ну, здесь могут быть какие-то проверки на вшивость. Ну, по картам Таро не увидела. Блин, арман, такое такой, в принципе, возможно. Но здесь я бы не сказала также проверка на вшивость. А здесь вот, вот это тоже... Я, а я посмотрю, что он будет делать. А я посмотрю, а я понаблюдаю, как он будет, а как он не будет. Вот здесь больше какой-то такой момент, нежели как-то будет действовать, будет вас прям вот... А, раздевайся, ложись, как по лободе Нет, совсем нет Наоборот, будет смотреть Возможно, чьи-то косяки подмечать Поэтому здесь больше, я бы сказала Кстати, своей личной выгоде Здесь человек будет, соответственно, женщина будет действовать личная выгода, личная, какая-то прерогатива, если это ваша начальница, здесь, здесь, если начальница вообще, ну, начальницу не обмануть, поэтому вы можете прям сразу сдаваться мужчина. если это ваша начальница, а вы шулер, Поэтому здесь женщин не пронять, не промять и не обойти, поэтому смотрите, я думаю, здесь будет больше наблюдать, больше потихонечку не давать особо о себе знать, то есть, если вы начальницу загадывали на самом деле возможно, будет проходить и ничего, как, как тихо, тихо, вот зашла и тихо, и не услышала, вот здесь вот то же самое, то здесь какая-то такая затихаренная позиция, но мне интересно вот это, возможно, просто человек сам по себе деятельный, а для себя будет очень сильно непонятно вести по отношению к вам, могу предположить, здесь женщина деятельная, но женщина будет вести тихо по отношению с вами, что для вас будет это ново. Но я так только могу интерпретировать, плюс там. Здесь женщине важны результаты. Результаты. Результаты. А не то, что-то, как... Если это правда ваша начальница, то здесь, правда, здесь, здесь хотение результатов, а, не, а остальное неинтересно. Ну и по вашим заслугам здесь все-таки будет оцениваться. Если женщина в плане такого здесь также здесь понимаете здесь план и все остальное на результат. То есть это она может потерпеть здесь какие-то моменты, дабы получить свое и желаемое. Но здесь такого качества человечек, поэтому в принципе смотрите сами решайте сами. Я бы не сказал, что здесь бездействие. Все-таки, а, почему все-таки повешены какого хрена? Но здесь, понимаете, здесь вначале маг и тройка жезлов. Все-таки план-то есть. А потом у нас повешено, а потом верховная жрица с умеренностью. То есть шестерка мечей. То есть, ага, <сосит> несет легко. Кстати, да, мадам. Поэтому, дорогие мужчины, если, короче, какая-то такая, если затихарилась, то план уже есть. Шубку купить. <сит> Левчик надеть, тому подобное. Так что смотри, короче. <сит> Возможно, могу предположить по шестерке мечей. Немножечко, конечно, здесь нацел на результат. И хотение от вас и интересного, и нового, кстати, тоже могла бы такое сказать. Возможно, какое-то некое такое поведение для себя будет примерять в отношениях с вами. Вот, короче, стратегия. Стратегия тут такая интересная. Давайте э, дальше. Здравствуйте. Кто у нас загадал на э, мужчину? На мужчину. Давайте смотреть э, планы действия. Кто на, на желтую мужчину? Планы действия в ближайшее время на вас. Планы действия мужчины в ближайшее время на вас. Мужчина запика. Ну, когда уже десятку мечей, вижу, двойка мечей, это прям хочется плакать. А вдруг это бездействие, а вдруг нормально? Ой. Ой! Mm. А <laughs> если так? Не, ну я бы здесь сказала бы больше такой выход, а не так. Ладненько, дайте-ка мне немножечко подразобраться. Ага. Ну, я буду здесь, наверное, в нескольких таких позициях говорить, смотря какая ситуация. Здесь все таки зависит от этого. Любовная сфера касается. Здесь могут быть, кстати, треугольники. Здесь могут быть любовные соотношения. Ну, больше, скорее всего, любовные нежели какие-то рабочие. Я особо рабочих тут не вижу. Mm. чего тоже не хотят. Как и первый мужчина, здесь у нас какой-то будет человек действовать, но тоже с неохоткой. Здесь кто-то с кем-то договорится, возможно, кто-то с кем удосужится договориться о каких-то вещах, о которых обоих не устраивает. Здесь вот похоже на как говорить. Давай договоримся. Дорогие дамы, здесь могут, может человек вас чем-то огорошить. Вот что. Вот что у вас тут интересно. Может чем-то просто огорошить. Я не скажу, что изменить, я не скажу, что обмануть, но огорошить. У кого-то, на самом деле, какой-то новостью. У кого-то, на самом деле, у какого-то, допустим, здесь как выход из какой-то ситуации. То есть я нашел, я знаю, как надо действовать. Я знаю, как надо, на, надо быть. Это как три кота и одна кошечка. Мяу. Не могу без мяу теперь говорить <laughs> из этого мультика. Короче, огорошит в любом случае. Типа появится, если... Такое возможно, но я бы не стала тут на, 100, на ставки делать, <смех> ставки на спорт, <смех> поэтому, возможно, почему бы нет ставки на спорт, а огорошил, да, ну, что, может такое, в принципе, проигрываться, но здесь огорошит, сразу говорю, чем только но чем-то таким неожиданным. Возможно, выход из ситуации, если вы вместе. Возможно, человек, о чем вы узнаете о каких-то поступках, возможно, от какой-то женщины. Возможно, вам кто-то скажет о каких-то вещах, либо вы застанете кого-то врасплох. Человек очень... Я, я бы сказала, здесь какие-то договоренности будут. Перемирие, если... Ну, перемирие здесь не об этом, немножко не об этом. Может договориться на другую работу, либо еще что-то здесь. Возможно, если вы в паре, то человек может себя отдать какому-то делу, то есть на что-то решиться. Но здесь прямо огорошить и все. Здесь может не устроить кого-то из каких-то ваших половин из вас либо, либо с его стороны каких-то событий. Здесь какая-то неприятность, какое-то огорошение. Встретился с другом без вашего ведома? Возможно. Возможно, нашел какой-то выход, где вы вместе выхода не видели. Либо, возможно, для вас найдет какой-то выход, либо найдет для вас какую-то, возможно, деятельность. Но вот здесь как, как что-то какой-то будет некий прорыв в отношениях. Но здесь очень противоречивые, поймите, карты. Здесь очень осторожно, если вы в каких-либо несерьезных не либо неформальных отношениях. Вот здесь вот как-то здесь какой-то не очень хорошее стечение карт. Но, ну, возможно, это нехорошее стечение как, как карт как раз таки происходит в данный момент времени. А просто здесь и я не знаю: нашел для тебя что-либо. Я огорошил, и как так ты что-то там сделал. Либо вы человек, о человеке что-то узнать. Но ну, здесь в любом случае поймите огорошения и каких-то договоров. Возможно, вы договоритесь о чем-то с этим человеком. Но это будет, возможно, очень сильно тяжело, но, но это возможно. Да, для некоторых женщин будет какая-то подлость. То есть здесь какая-то подлючка будет. Возможно, зависть чья-то подлючка. Ну, что-то по вот, у кого-то, не у всех, кстати, женщин. Здесь у нас королева Пентакли, края троечка, и императрица выпала. Поэтому какая-то подлючка, какая-то такая подленькая, какая-то неприятная ситуация здесь кого-то ожидает. Я не говорю, что, все кстати, всех вариантов и всех женщин. ни ни в коем разе. Здесь как-то немножко иначе все. Здесь смысл того и смысл этого варианта, что человек вас огорошит. Либо, возможно, по его какому-то моменту вас огорошит. Возможно, с работы о чем что-то скажет, либо еще как-то. То есть здесь в плане какого-то немножко пепца попахивает, но для некоторых пар это будет как некий, некий выход. Но если пара очень сильно крепкая, Поэтому, дорогие мои, ну вот здесь огорошение чем-либо, какой-либо информации, возможно, заканчивание, да, отношений. Здесь может такое происходить, но здесь как все таки как человек сказал, да все пока, да прощает, да, здесь может такое сказать для кого-то из женщин, но так же не для всех. Но здесь вся, вся такая, возможно, появится, да, там и огорошек и тому подобное, а я такой молодец. Но я бы не сказала. Это что-то другое, что-то совсем новое. То есть, возможно, новый виток у вашей с этим человеком жизни ожидает. То есть, на двоих. Если вы не общаетесь с этим человеком, возможно, и его, и вас преследуют какие-то, не преследуют, а будут какие-то события, которые будут заканчиваться и дарить какие-то другие возможности. Но они не будут легкими. Поэтому вот, вот здесь вот тоже я могу сказать, если кто, допустим, на расстоянии. То есть с вашим человеком, с вашим партнером может случаться такое, что... Какое-то новое событие, либо новое взаимодействие, возможно, увольнение, возможно, также прекращение чего-либо и начание чего-то заново. То есть здесь, вот возможно, какая-то смена должностей, здесь присутствует у кого-то из людей, тоже может такое, в принципе, проиграться. Но здесь какая-то огорошение чем-либо. Может, человек вам скажет о каких-то вещах, может, вы ему вы его огорошите какими-то своими вещами, то, что вы там беременна, да... Поэтому, дорогие мои Вот, короче, как-то так Ну, а что? Здесь, в принципе, может такое проигрываться Поэтому, дорогие мои Здесь огорошены Но чем-либо с зависимости, конечно же, от вашей ситуации Максимально какие-то количества вещей Я перечислила Вроде остальных особо не вижу Поэтому вот но если повышение по службе, допустим... Ну, здесь как возможно, но это будет очень тяжело. Тогда возьмет на себя очень сильно много. Здесь и оно есть, здесь оно видно. Десятка жезлов немножко. Так что, дорогие мои, ну вот здесь, короче, как так. Отписывайтесь, как оно что прошло-то, скажите мне. Ладненько, огорошит чем-то. Давайте дальше. Возможно, с вами какое-то согласие, либо какой-то контракт, либо какая-то договоренность будет, в принципе. Но она не будет так же легкой, возможно, с какой-то стороны какая-то присутствует некая тяжесть и некий постфактом, что так надо сделать и никак иначе. Здесь тоже может такое присутствовать, то есть поставить какой-то перед каким-то фактом. То есть Дорогие мои, ну вот, вот здесь вот, короче, как так. Возможно, кто-то здесь беременная, а кто-то здесь... А вот скажи, вот, милый, я беременная и все. Это, это не временно. Но временно через какой-то вариант, а он так... Вы его огорошите, да? Ну, я бы сказала, возможно, для некоторых здесь какая-то подляночка будет. Ну, я не вижу со стороны мужчины. Я вижу просто со стороны, возможно, других людей, либо других личностей. Может, со стороны женщины. Немножко расклад это общий, немножко сложно трактовать, когда много каких-то ситуаций, когда ты примеряешь, а вот это вот так, а вот это вот так. Поэтому ну, максимально вроде как посмотрела и везде огорошит. Да. Планником. Давайте дальше. Здравствуйте, кто загадал у нас на женщин? Планы действия. Ближайшие. А -а Ой, огорошит а плохим, а вот не могу сказать. Не могу сказать огорошит а плохим. Огорошит, а но это не будет слишком плохо. Возможно, за вас какую-то ответственность возьмет Тоже могу сказать. Либо за вас что-то решит. Но здесь такого выхода на то, что это плохое, я не вижу. Но я не могу исключать десятку мечей и все-таки с миром там... Это как поставить кого-то перед фактом. Но это неплохо, это просто как поставить перед фактом. Больше ваше восприятие тогда в этом случае играет, нежели какой-то такой расклад, что это у вас для вас будет ужас. Поэтому я и сказала о горошек. Поэтому вот, давайте дальше. Здравствуйте, кто загадал на женщину? Планы действия, а, а в ближайшее время на, на вас. На вас. На вас. План действия на вас. У женщин. Планы действия на вас. Десятка мечей. Семерочка мечей. Ну, здесь примерно все то же самое. Что самое интересное, и у женщин, и у мужчин. А женщина будет добиваться своего. Если свое это вы Все, без вас вас женили Здесь есть какой-то хитроумный план Здесь есть, будет какое то действие Возможно уже постепенное Либо поступательное А, здесь я бы сказала Больше как-то затевается Что-то человека, кстати Женщину здесь гложет и это, это не, не, не шутки, потому что встретились маршрутки. Чем-то здесь дама озадачены. Возможно, по поводу карьеры, либо мужчина, либо передвижения, либо мечты, либо работы. Без разницы, но здесь все и сразу может такое играться. Здесь все огорошены женщины чем-либо уже, в принципе. Но здесь не огорошена а... Возможно, о чем-то узнали, либо о чем-то знают. Это, единственный, какой-то такой момент. Но будет действовать и согласно каким-то своим понятиям этой жизни. То есть, возможно, с хитрецой будет действовать, но будет активно как-то проявлять себя. Если вы там мужчина, то, возможно, фуфыриться, красится, писаться. Это очень сильно может. Возможно, хитростью будет выманивать вас по углам, шариться с вами туда, это тоже возможно. Но здесь будет преследовать свои конечные цели. Будь то работа, будь то шуба, будь то кольцо, будь то еще какая-то вещь с хитрецой. Но здесь какой-то присутствует просто какой-то тупик для дамы-мадама. Я бы сказала по десятке мечей именно как тупик с семеркой мечей. И что здесь есть, восьмерка мечей как некий тупик, либо тупиковая ситуация, просто. Возможно, в отношениях с вами, либо какой-то нерешенный вопрос. Недолгий что-то долго она там решала. Нет, просто нерешенный какой... Тупик больше здесь подходит. То есть, из тупика здесь женщина будет находить какие-то выходы. Если тупика в отношениях, либо в каком-то контексте с вами, то женщина всеми путями будет изощряться и вот искать какую-то лазейку. Но дабы с, с, да, дабы действовать. И действовать, возможно, будет очень сильно, могу предсказать, жестко. Либо постепенно, либо вот с какой-то хитринкой, но и при, при этом поэтапно завоевывая какие-то свои границы, либо завоевывая, если это вы то вас дорогие мужчины поэтому здесь будет действовать в любом случае но возможно некоторые даже не поймут кто на кого друг другу женили поэтому дорогие мужчины здесь действия да но постепенные и к своим если женщина не с вами и далеко от вас и если вас не заинтересована эта личность то я не могу сказать что это к вам вот здесь Действовать будет. Тупиковая ситуация. Буду разруливать. Но разруливать я вот свое, то, что я надумала, потому что здесь киски сами по себе. Здесь кошечки. вот А эти кошечки, они будут рулить, разруливать и тому подобное. И если, соответственно, разруливать с вами, если эта кошечка с вами написывается, то, соответственно, с вами. Если эта кошечка вообще не пишет вам, вот, вот, смотрите это не особо опыт позиции, потому что кошечка здесь привыкла действовать, а не сложа руки сидеть. Хотя мне так кажется, надо было бы... На, надо бы Не было бы, а как-то как она сидела уже, сложа руки по какому-то тупиковой ситуации. Поэтому, дорогие мужчины, короче, действовать будет поэтапно, схитриться. С хитринкой вы, возможно, даже и не заметите. Возможно, подлизываться будет, но преследовать какие-то свои мечты, желания в отношениях с вами если вы это работа то соответственно будет как-то добиваться будет как-то продвигаться возможно договариваться с кем-то за вашей спиной а возможно договариваться с вами за э, со спиной другого человека если это какой-то такой момент должен достигать каких-то своих результатов но здесь тупиковая ситуация вот просто вот короче как-то вот здесь именно так Здравствуйте, кто загадал у нас на красного мужчину планы действия в ближайшее время на вас? Планы действия в ближайшее время на вас. Может дом строить? У человека здесь же работа на практически на первых местах. Возможно, кого-то будет обеспечивать. Либо какие-то презенты сделает. Здесь я не исключаю. Здесь именно презенты, подарки. Возможно, говорить о его планах. Либо хвалиться здесь может человек стать. Возможно, павлином красоваться. Ну смотрите, если человек пришел, то он будет говорить о чем-то определенном. Если человек придет по этому варианту. Ну, планы действий я здесь вижу, кстати. Но... Дело в том, что вот осторожнее, если кто в непонятных отношениях здесь загадывает. Я не уверена, что на вас это а, проиграется. Больше здесь как паре больше проигрывается, нежели как-то иначе. Будет действовать, будет, возможно, хвастаться. Возможно, как-то себя вот именно в каком-то другом контексте покажет. Также кого-то здесь а, а, чем-то счастливее. Дорогие, если, если бывшее прошлое... Будет говорить только о себе своих планах и то, что хочет человек. Возможно, предложение каких-то э, связей, если что, здесь такое в принципе может проигрываться. То есть, ну, предложили какие-то пухабные вещи. У кого, да у кого похабные, у кого похабные, а у кого не похабные, это нормально. То есть, ну, как, кто как воспитан. Поэтому ну, здесь вот какие-то предлагания, хвастание, какое-то, возможно, самолюбство. Ну, вот здесь как-то, да, возможно, придерживаться своего плана, и этот план, в принципе, вам расскажет. Возможно, немножко пудрить будет, пудрить мозги. Да, здесь как вариант, такое может проиграться, но не со всеми и не для всех мужчин. Здесь именно действия как бы будут. Но по-свойственному, активно для этого определенного человека, в зависимости, конечно же, в каких вы отношениях. Ну вот здесь вот как красоваться, как павлин. Рассказывать о своих заслугах, рассказывать о том, что он хочет. предложение какими... Будет предлагать, возможно, что-то новенькое для вас. Ну, вот как-то, возможно, только будет говорить чисто о себе, да о себе. Возможно, за что-то возьмется. Также. Но этот человек вас удивит. М -м да, я бы сказала, здесь в любом случае как-то. Да, здесь вас это порадует. Вот здесь вот то же самое, как и там огороши, да, но здесь не огороши, здесь потихонечку будет огорошивать чем-то, но здесь удивительные, приятные, кстати, будут ощущения и эмоции после этого у женщины по отношению к мужчинам. То есть... Как бы основы действий здесь особо нету. Здесь вот как пришел, похвастался, ушел. Здесь как пришел, сказал какие-то вещи, вот что-то вот каких-то своих мыслей. Вот и, и, и, возможно, и дальше существуем вместе. То есть вот здесь, возможно, на чем-то человек будет очень сильно допариться, париться, либо о каком-то своем плане, либо о миссии, либо о каком-то движении в жизни то есть здесь человек может об этом вам рассказать причем немножко вот здесь вот как вот павлинчик Пох похоже на павлинчика но я не думаю что там спрашивал не спрашивал как вы нет здесь немножко не об этом здесь именно Действия и планы Как похвастаться своими Какими-то наработками И то, что он сделал Возможно, дать даже вам какие-то советы И какие-то рекомендации Возможно, вас что-то шепнуть Тоже может такое, в принципе, проигрываться Да, но здесь возможно заявить о себе Кстати, то, что я-то я, я, я есть в этом мире Это возможно Но я не думаю, что ко всем это подходит То есть ко всей ситуации жизненных Поэтому здесь красование, возможно, какие-то вещи, там, примирение здесь, вероятно, если какие-то такие моменты... Но смотрите, смотря с какой там целью, то есть вот здесь вот смотрите, смотрите с какой целью человек мирится с вами, просто вот обратите на это внимание, все, я ничего, я не буду лишнего говорить и лишних каких-то подтекстов, но все равно просто обратите внимание, если человек придет к вам мириться и просто общаться и тому подобное, возможно ему что-то будет надобно от вас. Я не говорю, что это плохо, я не говорю, что это хорошо, просто вот как-то да. Поэтому вот здесь как-то больше присутствие Павлина, нежели как-то иначе. Да, спасибо вам, спасибо вам. Давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал третий вариант ⁇ Женщина ⁇ Планы и действия у нас еще четвертый осталось. Планы и действия на вас в ближайшее время женское. От женщины. Давайте от женского лица планы и действия ее на вас. Логично. логично, логично. Планы и действия уже есть. Они уже, кстати, в... похоже, как на первый вариант. Да, ну как продолжение только первого варианта. Возможно, какие-то докапывания до правды, возможно, какие-то придирки, возможно, некое также и будет терпение. Но вот здесь, если вы загадывали даже любимого для себя любимую для себя женщину, женщина как-то, возможно, будет как-то. Придираться, ну да, ну, скорее это будет не придирка, а какая-то оценка, но ну, больше с ее э, такого понятия, с ее с мнения, в зависимости от того, конечно, кого вы загадали. То есть здесь, возможно, какие-то в вашу сторону какие-то высказывания, возможно, в вашу сторону какие-то действия, но больше тех действий, которые вы тоже заслуживаете. То есть я буду относиться ко всем так, как относятся ко мне. И вот именно такая позиция у нас тут у женщин, в принципе, встретилась. Если вы будете хорошо к ней относиться, женщина будет с определенной осторожностью, теплотой общаться, потому что здесь тепло, женщина здесь, кстати, может очень сильно общаться об, об, ну, такая вот здесь и как бы есть некая жесткость есть некая определенная и также есть определенная мягкость возможно какие-то взвешивания если вы обращаетесь к этой женщине то какое-то взвешивание каких-то обстоятельств то есть женщина не будет в их тыбарах-то решать возможно миленько откажет если что, возможно, как-то миленько прошепчет, а зачем оно нам надо с тобой? Возможно, какая-то критическая оценка каких-либо ваших действий. Здесь очень много вероятно такой момент. Ну, немножко попахивает здесь, вот как из сериала. Вот, ну, ладно, это не полный герой, половина героя только. Поэтому не будем приводить в пример. Но если вы, женщина, кстати, некоторые женщины будут ожидать, когда вы себе сами проявите в какой-либо манере. То есть здесь даже без разницы, в какой проявит, ну и ладно. Здесь вот как-то вот именно в таком контексте. Здесь есть холод, здесь есть также приятные какие-то моменты. Может, вы маму загадывали, откуда знать. Вот. А возможно, любимую, да? Здесь, если вы... Э, ну, если... Дорогие мужчины, если вы с этой женщиной как-то имели, общ... имели... имели некое общение, и потом человек сам замолчал и сам заглох, человек не выйдет на связь. Если вы не имеете общения, то человек вам мило будет отвечать. И при этом, если сама человек-женщина человек не заканчивал ничего, человечек вам ответит каким-то каким очень сильно, возможно, неформальным словом. Поэтому вот здесь некое общение как возможно. Но больше я бы не сказала с ее подачи. Как вариант, здесь очень сильно это видно, но хоть тебе, я бы не сказала с ее. Возможно, какие-то обстоятельства будут сопутствовать тому, чтобы она с вами заговорила. Здесь вот как вариант такое может проиграться, очень сильно причем. То есть какие-то обстоятельства сделали так, чтобы какой-то был некий разговор, некое общение, некое времяпрепровождение. Также здесь, дорогие мои, здесь может времяпрепровождения быть очень сильно классненьким. То есть, э, да, но больше, конечно же, некое такое, что как, как он себя проявится, это очень интересно. И вот здесь вот у женщин вот такой момент тоже может играть. То есть здесь, конечно же, в зависимости от какой-либо вашей ситуации, в ссоре, не в ссоре, в разлуке, вместе, не вместе, я сказала, если прекратила, сама не выйдет. Если какие-то обстоятельства, то может выйти на связь, может также мило ответить. То есть женщина достаточно открыта, да, но для тех, которых она только открыта и которой она не закрыла еще дверь, вот для тех она открыта. Здесь определенно есть какая-то внутренняя уже женская конституция, как плохо, как, как хорошо. То есть просто так вот на, на козе, если что, если вы ей не нравитесь, ну вот хрен бы немножечко подъедется. Да, смотрите, но ну, женщина будет искать некую выгоду. Возможно, для у кого-то и женщин некое притворство, то есть не соответствует тому, чего чувствуется, и не соответствует ее действию. Но здесь вести будет женщина себя более мило, дружелюбно, но осторожно с некоторыми, с некоторыми людьми. Я бы сказала, здесь как осторожность для кого-то очень сильно прям... Будет играть, то есть не будет как-то надавливать, но будет как-то говорить, не будет дерзить, а будет как-то ласково, но при этом как-то вот как-то возможно некое сдержание своих неких амбиций по отношению к вам. Ну вот, короче, как так. Ну здесь мы в зависимости, конечно же, смотря какие у вас отношения. Действия явные, да, будут, планы есть. Но дело в том, то, что вот здесь в зависимости от ситуации. Достойны, недостойны. Вот здесь вот как-то вот... Я не говорю, что она тут фифтация, но ни в коем раз. Здесь просто женщина такого склада характера и ума. Что здесь такого? Вот такая она, что ж, и что? И что? Поэтому вот, короче, как-то так. Так, давайте, да. Здравствуйте, кто у нас загадал на фиолетовую? Фиолетового мужчину. Фиолетовый мужчина. Планы и действия. Ближайшее время на вас. Планы на вас. И действия на вас. Здесь раздельная стрелка. Пять людей это до хрена. Так, ладно. Плана особо здесь нету какого-то плана, дорогие мои. Здесь нету какого-то плана. Здесь, возможно, человек только-только придумает, но откажется. Возможно, откажется от каких-то своих даже слов, либо вещей, которые человек для себя очень сильно хранил. То есть здесь как-то внутренний отказ от чего-то больше. Здесь возможно некоторое общение также. У... У... Здесь очень много людей. Очень много людей. Но здесь не будет никаких давания шансов, дорогие мои. Вот здесь я бы сказала четко для себя человек прояснит, как. Кто вы для него как вы вместе и тому подобное здесь четкое понимание у человека это будет ясно и четко вам говорить поэтому дорогие мои здесь здесь сразу здесь полу намеков полутонов не будет четко ясно будет утверждать какие-то факты либо как-то будет договариваться с вами либо как-то будет общаться с вами либо скажет о своем решении. Но человек от чего-то очень сильно откажется. А семья от дома отречется, но ну, здесь тоже возможно. Возможно, не будет с вами сюсюкаться, скажет прям, прямолинейно. Вот здесь, здесь может такой момент в принципе проигрываться. для себя человек чётко, ясно по поводу вас уже все решил. Я вот здесь вот немножечко, здесь прослеживается везде четко, ясно, понятно отказ от того, что было и да, и человек будет действовать то, как ему будет нужно. Возможно, отказ от прошлого, от семьи, от любви и тому подобное тоже может. Возможно, от кого-то отойдет просто. Но здесь человек четко будет придерживаться какой-либо позиции в отношениях с вами. Четко. Не ищите здесь каких-то возможностей, что он передумает. Здесь не передумает человек. Возможно, вы просто будете это как-то не особо не особо серьезно воспринимать какие-то его слова, то есть здесь, в принципе, намерения такие серьезные, Ну, конечно, смотря в каких отношениях вы здесь четко и ясно будет изъясняться. Но и женщин кто-то может его неправильно, не то что воспринять, а не поверить, не понять, не поверить, думать, что он как-то ужот, врет, либо как-то вот как-то наивный очень сильно. Да, человек уже все решил, и все по поводу вас. То есть, что? Планы действия. Какие планы действия? Возможно, из родного дома уехал. Ради вас, да. Ну, здесь это тоже, в принципе, может отыгрываться. Ну, а от застоявшегося, от того, от чего он держался, человек отказался, либо откажется. Ну, и выберет свои амбиции, свои цели. То, что он может, и то, что он могет. и как он это может. В отношениях с вами он будет максимально предельно точен и ясен. Никаких здесь оправдашек и каких-то движений назад, либо движений как-то в какую-либо сторону, влево-вправо я не вижу. Но здесь, короче, как-то так. Но вы как-то человеку, возможно, просто слова его не воспримите серьез Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то так. Mm -hmm. Ну давайте дальше. Такая интересная позиция. Здравствуйте, кто выбрал у нас на женщину? Планы и действия в ближайшее время на вас. Планы женские и действия женские. Не переживать, расти и не бояться в планах. Действия. Возможно, особо не с вами не соглашаться, дорогие мои. Возможно, здесь палками бить, кстати. Для себя человечек, женщина тут что-то для себя очень сильно конкретное решит. Да, решит очень сильно, которая в принципе касается не только ее самой, но и вас. Ну, здесь как, ну, здесь не будет не то, что отказ от страданий, нет, вот здесь что-то для себя в планах по поводу вас уже решит. но ну, могу еще предположить по поводу ее либо, либо, либо ее родственников, возможно, детей и внуков тоже. То есть здесь вот какое-то такое для себя что-то здесь человечек уже решил. Как бы кто-то здесь не утешал Поэтому действие здесь Действует скорее всего Для мужчин Это как-то будет не очень сильно понятно Это раз Пятерка, десятка Король чаш и Тройка чаш Немножечко меня смущает То, что здесь пустая карта Между тройкой чаш и королем чаш Смущает Возможно, здесь женщина откажется, в принципе, от каких-то вещей, что-то для себя очень сильно поставит, некое решение. Но, возможно, просто заберет свой горшок и не будет с вами играть, дорогие мужчины. Также здесь может действовать женщина немножечко не в содружестве с вами, немножечко против вас. Но здесь больше под эгидой чувств будет, ну, имеется в виду, по чувствам будет как-то действовать так же. Но для себя этот человек принявит очень сильно серьезное решение. Просто я не вижу, чтобы здесь мужчина воспринял так же, как и вот с тем вариантом, всерьез. Возможно, женщина-то для себя что-то решит, но вам об этом не особо скажет. Здесь может такое прослеживаться, кстати. Ну, прям вот тройка, ча... тройка чаш в действиях. С бабской вакханалии, ничего серьезного, ничего такого, но в планах у нас тут страшный суд, тройка мечей и тому подобное. То есть вот здесь есть момент решения, но женщина вам об этом я не вижу, чтобы сказала, либо как-то проинформировала просто. Может, что-то решит без вашего ведома. Может, что-то себе накрутит без вашего ведома мужчина. Возможно, вы не вместе, возможно, вместе. Но здесь женщины, я бы не видела. Возможно, женщина себе что-то накинет, какие-то дополнительные обязанности. Может, немножко взять какие-то ваши обязанности против вашей воли. Поэтому вот здесь... Но я не вижу, чтобы женщина сказала мужчинам Здесь как-то не вижу. Хотя что-то для себя очень сильно решит. А возможно просто решится. Поэтому, дорогие мои мужчины, короче, как-то так. Возможно просто отдохну. Здесь просто кому-то хочется. Также здесь какой-то некий отдых. Но возможно некоторая такая... Дайте я добавлю... Возможно, здесь женщина видит некий отдых, но именно по-своему. Либо какое-то обстоятельство, либо какой-то праздник для себя. Ну вот здесь вот как будто здесь какой-то резонанс в отношениях просто будет. Как-то вот здесь не, не какая-то будет несогласованность. Женщина может как-то на себя очень много брать, а вам ничего не оставить да, по дому. Женщина, в принципе, для себя может от вас подальше отойти и просто там с кем-то отметить что-либо. Но здесь вот какой-то такой момент, но здесь женщина себе очень какое-то конкретное прям решение примет. По поводу движения, по поводу, возможно, также денег, карьеры, каких-то материнских вложений капиталов, либо вообще по поводу материнства, то есть вот здесь вот именно... «Решение по поводу себя, денег, по поводу себя, как матери может решить какие-то вещи, но ну, вам это не сказать там. Реша, решаться на детей вам не сказать, да?» Либо наоборот, «не решаться на детей вам не сказать». То есть вот здесь вот по поводу того, что ощутимое какое-то некое движение, возможно, какой-то выбор. У, у женщины здесь присутствует какое-то развитие, но присутствует некий выбор, и она не знает, и для этого она решит. Ну, здесь вот, короче, какой-то такой... Ну, что у вас женщина боится, и о чем она спрашивает? Вот и все. И о чем она си сильно переживает, возможно, э -э, возможно, да. Возможно, касаемо других женщин. Ну, здесь вы выведать очень сильно легко. О чем переживает, о чем говорит. Вот, вот на, по, по поводу этого и решит. Но я не вижу, чтобы сказала же мужчинам. Как-то здесь как-то не об этом. стройней. Ладненько, дорогие мои, спасибо, то, что досмотрели до конца, ставьте лайки, комментируйте, колокольчик, да, у меня есть спонсорство, если что, подписывайся на спонсорство, приходи на стримы, будешь говорить какие темы, мы будем их рассматривать, спонсорство там недорогое есть, поэтому желаю вам всего самого лучшего и пока-пока!